Привет, друзья, с вами я, Кенни Офер. Это вторая часть Клэш Рай. Да, сегодня я попытаюсь еще раз вынести кого-то. Да Ну ч ж, начнем. Вс, я проиграл. Почему? Да потому что посмотрите на кубки. Смотри. Минус. <свист> На тебе. Ох ты, ё мою. -мо! Лишь веб. А зачем активировал главное здание? Ага. <свист> <свист> Ничего себе! <смех> Блин, мне кажется, что сейчас пойдет агрессия. Направлено не на мою пользу. Ты, ну ему принципе, конец. Ой, Привет. Это было очень жарко, но я еще раз хочу. Так что, давайте. По причине одной технические шоколадки были. Ладно. Надо было. Так, технические шоколадки происходят. Так, на равных условиях. Это девятая арена. Не выше меня. Так. Okay. <соценно> блин а извините за задние звуки ну потому что ко мне приехала нам пофиг так алькирем <соценно> так оба не <соценно> <Ouais, соценно> себе виде на так Здесь жарко происходит. Блин, а... Не дали. Бесер. Ты такой. Ну ладно. Если по урону, я его превосхожу. Блин, ладно. смотри Хе-хе. Ну, в принципе, Prime Pads. Оооо, что за задние звуки у меня? ха Блин, извините, реально. Я без микрофона. <звы> <звы> <звы> а на этом все. Спасибо всем за просмотр. Всем пока.